и двух собак. И там еще вон путерочек с провизией идет на буксире. Так что мы еще идем по НДР. До встречи. Остров. Вот этот, который остров. Тима у нас смотрит навигационные карты. Сейчас заложат навигационную обстановку. Натур на рыбалке да да да видишь пользуюсь передаю всем большой привет сейчас немножко икры наметаем и на рыбалку пойдем как говорил один из поэтому, героев фильма. это он взял снаряжение с собой не знаю зачем но он уже на рыбалку приехал поэтому да. снаряжение должно быть ну, ладно пускаю. ловит рыбу пускай ловит рыбу здравствуйте друзья второй день Наш прекрасный остров, погода стоит у нас очень хорошая, тепло, штиль, вот покажу палаточку нашу, лодка, экватор, заплатил после патентом а, после ночевки. Это флагман 420 игла с ходовым тентом. Остров. Ну, пойдемте, пройдемся по острову. Остров весь проходимый, есть пляжи песчаные в нескольких местах. В отличие от Иваньковского водохранилища, здесь удается найти хорошие острова свободными по крайней мере в будние дни вот здесь бобры постарались вчера поборобить сам ату его гонял по острову вот, вот такие замечательный островок. Теперь. Покидали спиннинг Как-то и колебалочки. Ой, не колебалочки, прошу прощения, эти самые. Покидали вертлюшки, покидал джиг, походил, но это не приносит нам каких-то результатов. Поэтому решили еще немножко вроде лениво как-то выходить на лодочке решили поставить фидерочек ну и сейчас посмотрим что у нас получится вот просили поподробнее показать палатку про нее делал уже небольшой обзорчик что сказать палатка очень удобная комфортная есть мне конечно ряд недостатков но а... в эксплуатации вот именно по размеру по сборке она конечно очень удобная В общем сильный ветер, шторм, э, но пока все выдерживало. Каких-то серьезных проблем тоже пока не, не замечено. Доработка, да, требуется кое-чего, кое но э, в целом хорошо показалось. сразу да здесь просто очень крупно очень голодная лещ прямо лещ вот будет да, вот, червяк хороший насадили мы всегда, когда путем... еще разок так не спеши И вот это, Тр -тр. Тр -тр. это мелочь Это наш малыш судачок, заглотил очень хорошо, сейчас чтобы он не это, мы его, естественно, отпустим, поэтому рыбка есть, будем ловить. Так. Настал вечер второго дня. Штиль, прекрасная погода. Много-много лет и у нас путешествие 30 лет спустя Собаки говорят, что у вас Где он видел, что собаки вверх лапом лежат? лежат? Добрый вечер, уважаемые друзья, родственники, коллеги Сидим, вот, коротаем вечерочек. У нас вот здесь швед, шведская свечка догорает. Здесь вот наш лагеречек. Все у нас вот тихо, спокойно, хорошо. Как бы погода нам, слава богу, благоволит. У нас тут ветра нету, мышкары нету, комаров нету, ничего нету. Ну и вот как бы здесь просто отдыхаем. Дежурный покухней скиф. Вон с просонки там что-то рвануется, спи, спи, спи, спи, а, пи, спи. Извини за беспокойство. Все у нас. отвернулся от света просто. и продолжает отдыхать. Как и мы, в общем-то, все. был у друзья наш сегодня третий день похода погода продолжает быть оставаться хорошим попробовал полежать поспать в лодке В принципе, вполне приемлемо. Сейчас покажу. Вот так стелится коврик. И вполне себе прилично. Вполне приемлемо для одного человека даже переночевать. Пропалка у нас вчера не сдалась. Клевала мелочевка. Клевала много, но очень мелкой рыбы, которую просто не давала даже нормально порыбачить. Поэтому Дима забросил это дело. Вот. Рыбалка у нас не самоцель, поэтому мы к этому совершенно хорошо относимся. И ловится, не ловится, тоже не так важно. Вот тут у нас такая импровизированная кухонка. Импровизированная кухонка. Плиточка, чайничек. Все это можно вот так вот включить. Вот так вот. А то кто это? Да он их знает уже. Вот кто-кто, он-то уже все <смех> и знает. Про глубину не знаю. Нормально. Как вы? Ну чё, как вы все прошли-то все это? Легко. А -а -а. Кто это? Кто это, Скиф? Давай. Давно здесь? мы уже здесь двое суток двое да, ну, мы тоже да. 12, а, а это не отойдет когда куда Нет, его ну, так что вот а да. ух, здраво, здраво. Мы уж не пойдем одеты. Ну понятно, да. Это они молодежь все время раздетые. Да конечно, к тому же, что у вас, если там оттуда так мелко. Я просто. А в Колязни вы где сейчас останавливались там? я-то? Там какой-то тоже типа... яхт-клуб, да, проходишь мост с фарадом. Это на реке уже, на их, на этой? Да, там, наверное, километр проходишь, яхт-клуб. Да несколько слов о вашей кругосветке. Да несколько слов о вашей кругосветке. Это вот, мне кажется, ему надо говорить. Ага, я не пойду. Он больше всех говорит. <связывая> Рассказывай оттуда о вашей кругосветке. Можно было бы еще до Питера дорвануть. Да, не, ну вы хорошо, конечно, что... Не слышу. Ну, все может быть, все может быть. Ой, хорошо, что вас везде слезают, вы везде проходите, конечно, что. Все понятно но ну, это я думаю что еще встретимся там ну, как да да да все удачно добраться вам до свидания. До свидания. пойду Ну да, Давай, О, все прям-прямо это. а где поляк-то? Я все жду поляка, пока будут грести рядом. Кого? А, поляк да. Поляк, поляк. Я думаю, он еще дня. все а, Не, он прошел, не, он Вчера, Вчера прошел. А -а -а. Поляк там, да, такой Все, спасибо. Все, удачи. Ну, я просто боюсь, что мы его не дождемся, потому что мы завтра не уже. За, с... За сутки он вряд ли дойдет до. Да. Все, до свидания. Все, до свидания. Капутного ветра вам! Спасибо! Решил испечь блинчиков и попить, чтобы мы попили чаю с блинчиками и с черничным вареньем. Вот, Поэтому спасибо вам за то, что вы есть. Отдыхаем хорошо. Все у нас культурно интеллигентно. Будем пить чай с блинами и черничным вареньем. Вот, сегодня у нас блинчики дмитрий владимирович делает хвойный лес остров необитаемый посреди на самом разливе Волги и запах блинчиков вон даже ребята тоже Рожалились. не против блинчиков совсем у них никаких возражений блинчиков. нам нету, да? Да, Скифа? Тоже блинчик, да? Дай блинчику, давай блинчику, давай блин, Дай блинчик у меня. Доброй ночи сегодня среда 23 часа 27 минут на улице разнулся сильный ветер дождя нет слава богу но ветер очень сильный поэтому решили перебраться в палаточку и так сказать аккуратненько потихонечку уже готовиться ко сну под разговоры разговаривали под разговоры готовится ко сну рыбалка у нас не очень хорошо получилось мы не расстроились так отдыхали, наслаждались красотой, природой, тишиной, покоем, с погодой нам, в общем, повезло. Вот, а сейчас, если вот слышите, действительно ветер очень сильный. Но у нас здесь тепло, комфортно, сухо, не алкогольно, прошу заметить, что действительно очень хорошо. Поэтому как-то наш выезд такой первый, который, я надеюсь, станет традиционным, действительно получился очень интересным, потому что, как я уже говорил, повторюсь, 30 лет назад, ровно когда мы занимались клубиных моряков, мы проходили по этим местам, когда еще были там в шестом классе. Мы проходили по этим местам и туда, и обратно. Поэтому 30 лет спустя, ходили мы в августе практически ровно 30 лет спустя, мы повторили такое маленькое маленькое уже свое водное путешествие, которое, надеюсь, станет такой традицией у нас. Опять же, не хотелось повторять, опять это еще через 30 лет. Ну, а так, в общем-то, все хорошо. Всем спасибо, привет. Всем доброе утро. Настал завершающий день, четвертый день сегодня. Да, четвертый день. Сегодня возвращаемся домой. Наш замечательный подход подходит к концу. Вечером был дождь, ночью была сильная гроза, причем прямо здесь прямо рядом била молния то есть так острые впечатления остались доброе утро вот попили чайку с блинчиками там с джемом с черничным погода была ночью ужасная просто ветрище грозище дождище просто вот на самом деле было очень ужасно мерзко так противно но слава богу что все это закончилось ночью Сильный ветер был, прям такой штормовой, прям действительно ужасно, все колбасило, все трясло. ну зато сейчас все раздуло ветерочек остался, но зато хоть сухо, чисто светит солнышко. И как бы собираться, конечно, в такую погоду намного приятнее, чем Серую ветреную. Поэтому сейчас позавтракаем, отдохнем немножечко и начнем потихонечку собираться. Как бы нам этого не хотелось, а собираться все равно надо домой.